Национальные идеи России? Я вообще сторонник того, чтобы национальная идея... изменить название, потому что национальности, как так сложилось, да, они приводят к разжиганию межнациональных войн. То есть, однажды Ангела Меркель сказала, вот мы тоже федерация, как и Советский Союз. Но нас разрушить как Советский Союз невозможно, потому что у нас земли сформированы по территориальному, а не по национальному призму. Поскольку Россия – это страна многонациональная, то, соответственно, идея должна быть не национальной, а наднациональной. А такого термина еще никто не изобрел. То есть эта национальная идея имеется в виду под политическую нацию, сформировавшуюся на России, в России которая называется «россияне». Очень многие люди к этому названию относятся с очень большой натяжкой, то есть надо придумать более честный термин. Наднациональная идея для России заключается в том, чтобы здесь были сформированы условия для самого оптимального прохождения человека по жизни. То есть должны быть более-менее равные стартовые условия, должна, каждая личность должна... Ну, ну, все, что было там декларировано, например, в Советском Союзе, да, право на работу, право на жизнь, право да, на труд, на отдых и так далее. Да? Ну, то есть, такие параметры, которые ну, являются важными для жизни тела, но тело это еще не самое главное. Нам надо воспитать человека-творца, человека, который по ним им несет ответственность за страну, за планету, за весь окружающий мир. Это совершенно другое качество. И вот президент сказал, что наша идеология это основана на патриотизме. Многие люди неправильно понимают слово патриотизм. Патриотизм – это как бы уважение к старшим, для многих, в умолчании. Да. А на самом деле нет. Патриотизм – это забота и ответственность старших за своих детей и внуков. Патрио – это отцы, значит, отцы – это субъект. Отцы сегодня должны, как субъект, Взять на себя ответственность, преобразовать Россию, чтобы она из постсоветской и в общем-то ну, не полной в сборке, потому что большая Россия на самом деле это границы Российской империи там, или Советского Союза, то есть в Россию большую входят и Беларусь, и Украина, и все постсоветские республики, и даже их экономики завязаны на единый народно комплекс даже до сих пор. Получается, отцы сегодня должны создать условия экономические, образовательные, идеологические, должны воспитывать детей так, чтобы мы так же, как при Советском Союзе, например, в 61 году Советский Союз поставил рекорд на тысячу живущих людей 6 шесть смертей. Это шесть промилля. Такого нигде никогда ни один народ не, не добивался. Соответственно, а мы, например, в 80-е годы, Каждая Советская республика по демографии прибавляла, ну вот Украина, например, 300 тысяч в год. Превышение рождаемости над смертностью. 300 тысяч разница в плюсе. У России параметры были примерно такие же, чуть-чуть не -чуть больше. Вот наша национальная идея ⁇ это патриотизм как ответственность отцов за будущее поколение. Во всем многообразии. Детей надо и накормить, их надо научить, их надо замотивировать, чтобы не было из сыновей. Вот этого унылого, да, унылого говна, которое сейчас получается из современных мальчиков, которые ничего тяжелее члена в руках не держали, ни на что не способны. Хорошо. Вот это и есть наднациональная идея. Угу. Вопрос задавал мужскую роль. Вот какой, на ваш взгляд, должен быть мужчина 21 века в России, что должно остаться традиционного, а что должно быть в духе времени и тенденции? На самом деле люди не меняются с, с, с течением времени. Вот эта модная фишечка, что вот, это патриархальное общество, мы живем в современном мире, это развод лохов. То есть люди, не имеющие укорененных ценностей, ему такую бабечку расскажи, возьми их за хобот и веди куда угодно. Да, покажи ему медную игрушку, делай с ним что хочешь. Это из этой работы. То есть мужчина должен быть, как и в прошлые века, он должен быть мужественным. Мужественность это ответственность, вообще между ними равенство. Да? Сейчас подавляющее большинство мужчин там говорят, а что это, зачем мне жена, а зачем, а почему она не зарабатывает? Ну, у людей вообще отсутствует мужественность. То есть это чмошка. Если нет мужского начала. Нет мужского начала. Оно может быть и было, но его забили. Его снесли фильмами, да, воспитанием, вот этим нашим образованием толерантным в школах. Да? Тем, что, например, родители загнаны зарабатыванием денег, детям не уделяют внимания. а Дети все сидят в гаджетах, а их там из гаджета воспитывают западные производители контента. В сумме всего этого воспитывается безответственный, немужественный мужчина, который не способен создать семью. Вот у нас в послании президента 15 января очень большое внимание уделялось демографии. И в принципе. На первом логическом уровне, да, вот сразу все понимают, демография надо дать больше денег семьям, первородкам, там, второродкам и третьеродкам, да, а проблема-то не в этом. На самом деле низкая рождаемость не потому, что мало женщин да, в этом периоде, а потому, что нет ответственных мужчин, с которыми можно родить. Это глубинное исследование, которое не лежит на поверхности. Одними деньгами, там, материнским капиталом проблем не решить. Нужно воспитывать мальчиков, причем 15-летних уже воспитывать поздно. Надо воспитывать с 7-8 летнего возраста и рассказывать им, вообще, задавать им вопросы. А кем ты себя видишь? Сколько у тебя будет детей? Ты вообще кто по жизни? Да? Тогда не будет из мальчика вот этого бесполого недоразумения, которое сейчас получается, да, которое смотришь на него, а он и не воин, и никто. Это какое-то бесполое существо, которое ну, понты дороже денег. Вся его сексуальность мужская, она снаружи. Внутреннего стержня мужского нет. И это самая большая проблема. Это требует переформатирования системы образования. Это требует переформатирования института учителей. Это требует мужчин в детские сады, в начальную школу. Это требует очень тонкой и планомерной системной работы с семьей как таковой. С воспитанием подрастающего поколения. Потому что идеология России это патриотизм. А патриотизм, как я уже сказал, это ответственность отцов. Если они не будут отвечать за своих детей, то вообще ничего не получится. Мы Россию потеряем буквально в 30-м потому что нынешние бесполые мальчики, не имеющие стержня, ее просто отдадут за медные гроши. А какого вы видите женского возражения России? Женщина – это важнейший полупериод, да, важнейшая половина всего этого процесса, это же двухтактные Но с женщинами проще, в том смысле, что м -м, женщины сейчас собраны, потому поскольку мужчин очень мало, особенно в городах-миллионных, ну, подавляющее большинство безответственные чмушники, mm -hmm. которые не берут решения, которые говорят, а зачем мне это надо, mm -hmm. которые сидят там, играют в танчики в 35-х. Mm -hmm. Да, они, они, может быть, и выглядят мужественно, ходят там, качаются, да, и так. На фотографии вроде бы да, вроде бы что-то есть, а копнешься в деле, да, ничего нет. Поэтому, если мужчин нет, то женщины вынуждены тянуть на себя мужскую роль. Они принимают решения, они рожают детей сами иногда, да? они зарабатывают деньги. А это все мужские функции. Это называется мужская модель поведения. Женщины вынуждены тянуть на себя мужскую модель поведения. И получается здесь парадоксальная такая ситуация. Как только появится критически важное количество мужчин, с которыми можно рожать, женщины станут женщинами. Они сейчас же не женщины. Они сейчас мужики. Они сейчас иногда в некоторых жизненных ситуациях ведут себя более мужественно, чем мужчины. И это их беда, их и вина, и беда, и так сложились обстоятельства. Они сами не могут выстроить правильное отношение, потому что у них нет мужского плеча. Дмитрий Ильич, вопрос о семье. Как многодетный отец, что бы посоветовали при выборе женщины, чтобы она понимала, что главное знать женщины – это мать? Это сложный вопрос. Прежде чем что-то советовать мужчине, который начинает выбирать женщину и предъявляет эти претензии, что она там мать, и она должна, надо посмотреть на него. Она зеркало. Мужчина притягивает ту женщину, которой он дорос. То есть, все всему соответствует. Да. Если мальчик из неполной семьи, у него родовая яма, у него папа с мамой жили как кошка с собакой. Да, кошка с собакой. И он не видел счастливых отношений. Тут ему дай хоть принцессу, он с ней не построит. Машину. У него просто нет, он не вооружен, он не знает, как. Поэтому женщину заказывать, ну, это все равно что да, в публичном доме. А сейчас мы выберем Бладдин. Mm -hmm. Надо посмотреть на качество мужчины. Вообще мужчина это определяющая фигура демографии. Рожает него, но рожают для него. Если в него невозможно влюбиться, если он безответственный, если он пополамщик или какой-то другое чмо, то он может предъявлять женщинам претензии сколько угодно. Это ничего не поменяет в его судьбе. Он все равно его рот на нем и закончится. На нем лежит ответственность. На тебе падла, твой рот и закончится, если ты не начнешь не начнешь критически смотреть на себя. А женщина, да, у нее там другие прохождения, но Женщин надо воспитывать от противного, то есть э, их нельзя воспитывать как мальчик. Самые шикарные женщины – это те, которые выросли в любви, видели отца ответственного, мужественного и так далее, который их оберегал. Ну, вот пример такой типичный. То есть женщина – опекаемое существо? Да, это оберегаемое, опекаемое существо на уровне ребенка. А мужчина так к ней не относится. Он говорит, иди работай. Чуть дурак, что ли? Он тебе детей будет рожать. Да ты должен работать. Ну, не же «А кто тебе доктор?», то есть он пытается свою лень закрыть тем, чтобы она бегала и его обслуживала, как мама. Пример очень простой. Одно к психотерапевту пришла женщина, 45 лет, не жалуется. Я все время, ну, я сколько себя помню, с мужчинами. То есть я руководитель, я их строю, они все время я их преодолеваю, они ленивые, они можно. Ну и начали расспрашивать, а из-за чего все появилось? Я сказала историю, что ее задирали одноклассники, да? она пришла папе пожаловать, папа ей научил паре приемов и сказал ему, иди бей, постой за себя. Он ей дал инструмент мужской, это то, что она начала всех строить, и мальчики там ходили как шел они начали ей прививать чувство вины. то есть ты сама во всем это внимала, что ты вокруг себя мужиков так расстроила. Получился цурцванг. Папа дал инструмент мужской, она его исполнила, попала совершенно в не в женскую ситуацию, Классные руководитель и мама заблокировали и все, и она всю жизнь идет и тянет эту родовую еду. А как надо было? А папа, падла, должен был поднять задницу, пойти и оторвать уши всем, кто только косо на нее посмотрит. Он должен был ее защитить. Тогда бы он сохранил не женский мозг. Но он же этого не сделал, ему лень. Вообще основная проблема мужчин, они ленили. их надо... Пинать, как я не знаю. Без фельдфебря не получится. А? Без не получится. Ну, ну, вообще, на самом деле, мужчине очень трудно самому, своим болевым усилием, mm -hmm. перейти на новый уровень. Всегда нужен силовой, не обязательно физический силовой, а моральный силовой м -м, пинок от наставника. То есть давление внешней среды еще да, учитель должен быть. То есть человек, которому ты веришь, которому ты доверяешь, который тебе говорит, что надо делать, и который твои слабости щенит, как с добрым -то. Тогда ты переходишь на новый уровень. У нас подавляющее большинство мужчин, не только современных, а взять рожденных 70-е, 80-е годы, всех этих неудачников, 40-летних, которые сейчас без семьи, без детей, которые жалуются, что женщины, не те, но при этом в зеркало не смотрят. Они не знают, их не вооружили инструментарием мужским, как себя правильно вести в ту или иную ситуацию. Это русский этический инструментарий, который закрыт, у нас в фильмах об этом разве кто говорит? Да нет. Конечно. И в результате у вот нас получается. Да, и вот а, дом 2 Это что же тоже специально сделано для того, чтобы счастливых семей не было. И в результате у нас вот эта демографическая яма, которую мы все время пытаемся сказать, что это последствия ямы 90-х. Ну, тогда рожденных было меньше, сейчас им рожать, они рожать не могут. Проблема еще усиливается. Их и так физически меньше. Но среди них ответственных мужчин. Практически процентов 10-12. Такой вопрос. На ваш взгляд, нужна ли России новая религия? Если да, то ее рассматривать как секретное дело человека с Богом. И сохранится ли конфессиональное различие, если да, то по какой причине? Объемный вопрос, очень сложный. И здесь очень легко впасть в разжигание межрелигиозной, межконфессиональной розни. Я э, прошел огромное количество этапов в своем развития да, в этой теме. То есть я был воцерковлен бы христианином. У меня есть даже благословение от епископа Херсонского да, на работу с сектантами. То есть я понимаю прекрасно, что такое православие, по отношению к протестантским конфессиям и католической конфессии. Я сам был практикующим полемистом на эту тему. Но потом я заинтересовался до христианской истории Руси, причем на уровне артефактов. А потом я вообще начал интересоваться всем, что было э, раньше у нас, да. Я начал подвергать сомнению официальную историю, и я пришел к такому выводу, что миропонимание человека, оно, вот если взять от нуля до процентов, оно примерно строится по такому принципу, чем меньше ты знаешь, тем больше у тебя веры. Чем больше ты знаешь, тем меньше у тебя веры. Тебе не надо верить во что-то. Ты и так это знаешь. Ты уже пропустил через себя. У тебя сердце включилось. У тебя есть духовный и религиозный опыт. Что такое религия? Это объединение. У тебя есть духовный опыт, который не требует начетнических догматов, которые ты должен принять на веру. Ты это все прожил. Когда меня спрашивают, ну вот откуда вы знаете, что до рождения человек подписывает до рождения? он еще не родится, но он висит над мамой, да, и он общается с родом, который его воплощает, дает ресурсы и энергии на рождение. Так он с ним подписывает договор на воплощение. И меня спрашивают, откуда вы знаете, дайте ссылку. Я говорю, а это невозможно. Это, лично, это религиозный личный опыт, это общение с большим количеством людей. Кто-то видящий, кто-то видящий. Всех видящих надо делить на 10, потому что у каждого встраивается канал, не только с родом. Да, строится канал с uh, управляющим, у кого какой хозяин на небе, там uh, большой комплекс оперативных мероприятий, посмотреть, кто чей как. И вот если это все суммировать и вот свой жизненный опыт, а мне 53 года, взять и uh, выложить, то я думаю, что в будущем догматической или государственной религии, скорее всего, не будет, потому что... Сейчас количество грамотных, да, проживших опыт жизни да, и вынесших свое суждение, тоже немало. Если обратить внимание, то при внешней нашей и да, приверженности обрядовой части религии, есть же не обрядовая часть, Вот как мы живем по алгоритмам, это культура, это ну, модели поведения. Да. Это тоже как бы религия присваивает себе, но это очень глубже. То есть среди приоритетов управления людьми я бы религию поставил бы на этажом ниже, а выше поставил э, культуру, этику и модели поведения, осознанные, осознанные модели поведения. Это выше, чем религия, потому что там ты знаешь, а здесь ты веришь. Веришь всегда слабее. Я в качестве примера приведу разговор с одним полевым командиром, он в Краматорске воевал, его зовут Бабай. А я в четырнадцатом году из Симферополя писал с ним скайп-ключение. Ну, мы скайп uh -huh. ну, там с ним разговаривали, это был четырнадцатый год, это май, июнь. А потом уже, когда скайп-запись выключили, мы с ним просто поболтали по, по скайпу, он мне рассказал такую историю, что у него подразделение это казаки. Причем казаки с территории России, казаки, ну вообще Донбасс, это же территория войска Донского. И есть в подразделении бойцы разных конфессий. Там есть воцерковленные никонианские христиане, есть старобрядцы, поповцы и беспоповцы, есть ведисты какие-то там, да? есть просто атеисты, есть люди, которые ну и да и, ну, то есть они не определившиеся. И поначалу, как только подразделение собралось, они друг друга другу начали лечить мозги относительно того, чья вера правильный, и это доходило до драка. И тогда командир своим приказом постановил так называемый русский этический договор. И он звучит так. Ты говоришь на русском языке, я говорю на русском языке. Мы сюда пришли не бабки зарабатывать. Мы сюда пришли защищать людей, стариков, женщин да, от убийства. И раз мы с тобой говорим на русском языке, значит мы русские. Неважно, ты армянин, еврей, но ты говоришь на русском языке. Так вот, это является ценностью более высокого порядка. Это значит, что ты и я можем повернуться друг к другу в бою спиной. И это значит, что мы сейчас обязуемся никогда больше не лечить друг другу мозги относительно вопросов совести. Чья вера правильней это более нижний этаж управления, чем на каком то языке говоришь и какую и что ты здесь делаешь. Вот это этика, а это вера. Этика выше. Соответственно, поскольку вера ниже, а этика выше, то это совершенно другое качество взаимодействия людей. Это, это называется русский этический договор. Вот. Сейчас у нас идет изменение Конституции. Вот на ваш взгляд, нужно ли поправку многонациональный народ заменить на русский народ, и указать, что это такое, чтобы не было национализма и сепаратизма? Я думаю, что э, многонациональный народ нужно оставить. Русский народ. Нужно уважить, потому что сложилось информационное поле, что и в Советском Союзе, и потом русский народ дискредитируется. То есть государство, образующая роль русского народа, она вообще бесспорна. И культура, модели поведения русского народа, они вообще бесспорны. Они форматируют модели поведения всех других народов в значительной степени. Ну даже просто в силу того, что это государство, образующий народ. Мы все для других стран русских. То есть слово «русский» — это название цивилизации. А я бы, с точки зрения того, чтобы нейтрализовать вот это желание выпить да, выбить почву из-под ног у русских националистов, которые, кстати, управляются из-за рубежа, специально, чтобы устраивать, я бы вернул исторические названия русских народов как то «русин», «рус», «руснак», Литвин, Это все русские народы. Это все русские этнические группы. Вот название этносов. А русский ⁇ это цивилизация. И если так, то тогда можно уже не называть всех россиянами. Можно называть всех русскими. Потому что сформируется этническое название разных русских. Потому что, например, русские, я вот из Херсонской области, да, и там живут русские. Но это русские которые, если проследить пап, мам, дедушек и бабушек, то в основном это пояс соседлости, это переселенцы. Там очень много людей из Курской губернии, там очень много людей из Белгорода, переселенцы. Ну, то есть, когда Екатерина эти земли приобретала, то крепостные завозили оттуда. Там очень много переселенцев из Польши, когда пояс соседлости создавали, там поляки, там евреи. Да? Но люди русские, да, этнические, которые там живут, это, извините меня, русы и руснаки. Украинские русские ⁇ это русины. Вот название народа. Вот этническая группа. Русский ⁇ это название цивилизации. Вот если навести порядок в терминах, проблема само собой. Вот Владимир Путин говорил, что не Россия находится между Западом и Востоком, а Запад-Восток не находится между Россией. Как повезло, Россия готова сейчас объединить себя северной цивилизацией? Ну, она уже себя и так объявляет северной цивилизацией, но на самом деле по факту ну, есть запад, есть восток, есть север. И наш менталитет это совершенно отдельное, северный, ну этот метаболизм, да, и модели поведения. Весь вопрос в том, что мы не являемся настолько влиятельными. У нас не хватает глобальных средств массовой информации, У нас... Кинокинематограф кинематограф вторичен от Запада, у нас все кинематографисты прям мечтают поехать и наклониться западным продюсером, им понравится. Никто из кинематографистов, выращенных за последние 30 лет, или почти никто, да, не думает как самодостаточный, простроенный представитель северной цивилизации. Все как бы торгаши, подороже себя продать и, скорее всего, назад И это основная проблема, почему мы сейчас этого не делаем. Нечем. Для того, чтобы заявить, надо иметь инструменты активы. Это СМИ, СМИ глобального уровня значимости, это кинематограф, это блогинг, да, это телевизор, ну а же весь телевизор, так, ну то есть телевизор, который завязан на заборный контур управления. Я когда-то был МИП -коме. на МИПК это известный телерынок в Канф. Там два раза в год встречаются производители и бродкастеры, и торгуют контентом. Передачи, так вот, в фестивалей каждый раз собирают всех первых лиц, производителей и бродкастеров для того, чтобы дать целеполагаемую выборную сколько должно быть гоносяти, сколько должно быть передач разрушающих семьи, сколько должно быть непатриотичных передач и так далее. Это же все система контруправления. А в суверенном государстве, суверенные средства массовой информации, ну, немножко подробно. Вот на ваш взгляд, а в чем Хелесовое Пита русского мировоззрения, благодаря которому мы не единственны, что от своего суверенитета? Основная Хелесовое Пита русского мировоззрения заключается в том, что мы очень много надеемся на силовую компоненту. То есть шестой приоритет? Да. То есть мы все делаем на шестом приоритете. То есть мы вступаем в разговор, а нам говорят нет. И мы начинаем ломать от колена. Используя вот эту нашу слабость, что мы не работаем на третьем приоритете. Вообще не работаем. Или плохо работаем. Или у нас агентуры наших противников очень много на этом приоритете. Да? Мы очень часто проигрываем наших союзников. Ну, будь то там, например, тот же Ирак со времен Советского Союза, Египет. Да, примеров вообще очень мало. Мы, у нас такое, русская авось. Пронесет. Нет, не авось пронесет? Не, не овось пронесет, да мы сейчас придем и валим всем по самой. Вот, вот силовая компонента. Ну то есть, да-да, но ну, нет, а, ах так, сразу бьем, потом раз, разговариваем. Мне однажды, э, с одной стороны, это мужская составляющая, но вот однажды на бандитской сходке, это еще в 90-е годы, э, шел разговор. Ну вот есть преступные группировки в Одессе, в Донецке. И на Урале, в Нижнем И однажды мы в разговоре сидели, курили, пили. Чем бандиты отличаются от одесских, от донецких и от уральских? И, и получается, чем западнее, тем больше разговаривают. Ну то есть не сразу начинают бить в Одессе. В Одессе поговорят, в Одессе выяснят, в Одессе взвесят, в Одессе посмотрят. Могут, да, могут жарить, да? Но разговор на порядок длиннее. Другая крайность, это на Урале. Сразу бьем, а потом разговариваем. Что? И это силовая компонента. То есть сразу шестой приоритет. Донбас, Донецк. Это что-то посредине. И получается, чем западнее, тем хитрее и да? Это называется между и пройти. А там сразу бьем. Оно-то вроде бы благороднее. Оно-то вроде бы по-мужски, оно-то вроде бы конкретнее. я не люблю вот этих петляний и так далее, но мы же все с вами знаем, что это низший приоритет, да, и хорошего воина обмануть, как нефиг делать, ну потому что он бесхитростный, а там хитрее. Вот это и есть, ну прям родовое пятно русского менталитета, когда все мы рассчитываем, что если что, мы продаем, не продаем. Вот такой вопрос. В 2017 году большевики поставили государственные задачи «всеобщая грамотность плюс электрификация». Сейчас стоит вопрос управленческая грамотность плюс что?» Вот что Вы прокомментировали? На плюс вам? Управленческая грамотность. Вы знаете, я, об этом многие говорят, управленческая грамотность, но с точки зрения реального положения вещей, если провести глубинное интервью в некоторых социальных группах, то там люди неграмотны вообще. При всем при том, что они умеют читать, писать, там какая-то базовая нас есть, но они не разбираются в отношениях, не в управлении. И, понятное дело, качество программ в школе таково, что там и невозможно этого добиться при таком состоянии учебников, учительского корпуса и так далее. То есть это такая управляемая толпа, которая смотрит телевизор или интернет, да, видит рекламу, а у нее течет, как у собаки, паула, слюна. И она очень быстро двигается по алгоритмом, задаваемым кукловыми. Да? Ну, то теми людьми, которые, например, создают информационный опыт. Я думаю, что управленческая грамотность вещь нужна, но для тех, кто управленцы. по статистике, к управленцам более менее пригодны от 7 до 15% от общего числа людей. Вот наш след, наш на в школах тот? Вы знаете, я думаю, что в какой-то степени да. Как теорию. Но я считаю, что категорически нельзя изучать ДОТУ без второй дисциплины, которая называется ну, это достаточно общая теория управления, угу. да, а это конкретно персональная практика управления. Почему? Потому что э, проводились исследования люди, которые прочитали ДОТУ, которые сказали, да, я все понял. Когда ты их берешь в коллектив, да, или, например, какую-то группу проекта, да, они вообще не идееспособны, потому что у них стоят блокираторы. Что такое блокиратор? Это модульное мышление. Это значит, что человек, прочитавший модули разных теорий, теория именно дело в общей теории, да, прочитавший общую теорию, э, теряет способность критически думать, начинает цитировать постулаты из теории, и эти постулаты, модули, они мыслят за них. То есть цитатно-догматическое мышление? Цитатно-догматическое мышление. Оно практически... Более чем 65 процентов, поэтому достаточно общую теорию управления методически преподавать нужно только через практику. То есть теорию читать нужно, нужно давать базис там, относительно приоритетов управления, да, относительно э, вида власти, относительно там, разных, разных вещей, но все алгоритмы управленческие, все правила достаточно общей теории управления нужно преподавать исключительно через практику, чтобы человек практически это пропустил через тело. Потому что вообще основная проблема образования – это то, что у нас начетничество. То есть у человека есть несколько центров по приобретения получения информации. Это мозг да, через органы чувств. И это то, что называется сердцем. Это то, что называется душа. душа да. То, что называется а, не Прочитать и сложить образ, да? Ощущение. а сразу увидеть образ, интуитивно, сразу почувствовать. Но вот это работает только на практике. Чтобы это включилось, надо, чтобы тело куда-то зашло, что-то сделало, а не просто сидело за партой. Начетничество, чем плохо? У нас подавляющее большинство молодых людей до 30 лет сердце вообще выключено. Интуиция не работает. У всех дайте пруф. Плите ссылочку. Я не поверю, пока не увижу, что кто-то авторитетный, модуль чей-то, угу. за меня не решит, а я ж не знаю, я ж не учусь, у меня опыта нет, я даже из-за парты задницу не поднимал, я вообще ничего тяжелее ручки в руках не держал. И получается, что для такого слушателя доту бывает иногда даже, ну и ну, оно не работает, потому что критер... практика критерии истины. Угу обучающихся ДОТу в поле, и они вообще сложат лапки. Те, которые не читали ДОТу, и у которых еще критическое мышление, там, сноровка, смекалка, да, они еще что-то сделают. А те, которые не читали, их сразу хлоп и забр... Забр... блокировали. Это и есть основной... основная проблема модульного мышления. Проблема не в самой ДОТу. Огромное количество социальных теорий специально построено так, чтобы модулями блокировать какую-то ну, какую позитивную деятельность. Поэтому я, если ко мне там, обращаются люди и говорят, вот я изучаю доту, то для меня это даже будет Очень даже интересно, что ты изучаешь доту. Ну, покажи, что ты сделал, кроме того, что книжка прочитал. Угу. Вот как вы считаете, сейчас у нас идет переход от одного проекта копуса к другому? Как сильно потеряется качество управления? Нет, я думаю, что не потеряется, и переход этот ну, очень длинный. Он э, все равно занимает, если не поколение, так полпоколения, то есть лет 10 это будет занимать. Качество управления э, не потеряется. Оно может потеряться э, планово. Вообще качество управления на некоторых территориях теряется потому, что это кому-то позволяет, чтобы потом его взять под белые руки и посадить. То есть потеря качества управления, приведшая каким-то последствиям, приводит к смене кадрового корпуса. Это обычная кадровая игра. Как убирают человека с позиции? Человека с позиции убирают, например, за коррупцию, хотя мы знаем, что коррупция – это воздух, капитализма. Да? Это значит, что человека подвели для того, чтобы его обменить и сместить. Ну, потому что он же не сам в безвоздушном пространстве, коррупция идет развод. Uh -huh. да, это же пищевая цепочка да, от самого верха до самого низа. Соответственно, коррупция, как один из элементов оглашения потери качества управления, Умолчание, никто же не рассказывает, сколько он кому чего дал или взял. А вот всплывает факт коррупции. да? Это всегда кадровый вопрос. Факты коррупции всплывают только, когда надо кого-то поменять. Вот на ваш взгляд, надо ли России возвращаться к красному флагу и троглавому герку? Я считаю, что к красному флагу возвращаться надо. Триколор у нас сейчас, это государственный флаг, и мы, конечно же, его... Ценим людям как государственный флаг, но мы не только в результате послания президента, не только в результате смены правительства, не только в результате того, что Мишустин заблокировал все повышения там, платежей и сказал бы это соразмерьте, пожалуйста, с платежеспособностью населения. Да? То есть процессы определенные идут и в информационном поле прежде всего, но всем управляют символы да? и ну, Ласовский флаг который всегда приносил только беду на нашу землю, да, он должен уйти. Исторический флаг русских книг — это Красная Павловна. Mm — -hmm. Вот э, на ваш взгляд, за счет чего должно сохраниться русское самосознание в условиях глобализации? — За счет нового принципа построения народовласти. За счет нового принципа построения управляемостью территорий. То есть, когда существует нынешняя система управления да, вертикаль, ну, садукеи. Садукеи – это построение жесткой вертикали. Да? Это имеет огромное количество недостатков, потому что для вертикали все равно, там, татары, либо башкиры или русские, какая разница, у нас там приход, расход и так далее. Обязательно должно быть то, о чем говорит президент «земство». То есть, должна быть связка садукеев, а жду это сетевое, это есей. Ну, если брать, там, например, в иудейской традиции. То есть должна быть связка вертикали власти и внизу народного самоуправления. Как ее выстроить, это очень большой вопрос. Наши предки умели. А поскольку знания, практические знания, достаточно общей теории управления, об этом ни слова нет, а практических знаний тоже нет, то, соответственно, никто не знает вообще, как это. Как это использовать? У нас же два федеральных закона – о органах государственного управления и о местном Кто-то шумный эти два закона оставил. Эти законы надо связывать. Mm -hmm. Как это связать? Вот если эта связка образуется, то тогда ни один народ, ни одна культура не будет поражены правом. Вот ваш желанный образ России будущего? Россия как цивилизация, может и должна в 21 веке распространить свое влияние, прежде всего культурное, этическое, на всю планету. Это называется русский проект глобализации. Это значит, что все суверенные государства, которые существуют в мире, народы, которые формируют эти государства, сохранятся. Но мы будем единой цивилизацией с сохранением всех культурных особенностей каждого народа в сетевом Исполнение. Это такая сетевая структура на планете. Во главе этические принципы русской цивилизации, которые, кстати, разделяют все народы. Вот китайцы, да, арабы, европейцы, когда ты с ними начинаешь разговаривать о том, из чего состоит русская культура и этические принципы, они говорят, так это наше, так мы тоже об этом думаем, мы тоже это считаем правильным. То есть там нет конфликта в самой постановке вопроса конфликты есть, например, когда ты говоришь о том, что у тебя есть родовые привязки и обязательства по договору. У каждого персонально есть договор. Ты родился, значит у тебя есть задача. Когда молодежи сносят родовые каналы, и они говорят, я никому ничего не должен, да, Особенно гомосексуалисты, ЛГБТшники. ярко Да, и когда они говорят, что мы никому ничего не должны, это люди, с которыми, там конфликт возможен. Но мы их просто не будем трогать, это их выбор, они сами пусть себе варятся в собственном законе, мы просто их будем ну, информационно изолировать, чтобы не было, согласно российского законодательству, пропаганды деструктивных моделей поведения. напоследок, что вы последуете молодежи? Учиться, учиться и учиться причем.